если ребенок родился в джунглях, его никогда нельзя будет научить разговаривать или ходить. Вот сейчас есть современные дети, которые родились там, дети Маугли называют их, в собаках там родители бросают. Если он до определенного времени человек не смог познать чего-либо, с прегроды строго определено время до познания чего-либо, если он не смог этого сделать, дальше невозможно. Соответственно и здесь. Если мы сейчас с вами, наше поколение, которое распознало фактор негативной среды, не изменит его, то этот фактор негативной среды будущее поколение изменит под себя. Фактор негативной среды в каждом из нас находится. Да. Вот где фактор. И как раз просвещение, вот, оно основной двигатель и самое сильное оружие, которое может быть вообще... Тем более, если говорить о переходных каких-то моментах, да, то надо понимать, что никогда и никто не сможет каким-то образом даже затормозить ход ну, вселенского развития или природного развития, или как угодно воспринимайте. Но это все вписано в этот алгоритм развития. И вот этот э, 70 лет СССР, это демократия, и, и то, что мы здесь сидим и сейчас обсуждаем эту тему, это все вписано там, там обязательно этому есть место. Правильно оценить это, это уже элементы развития, да. Резюме, в этом... какое у вас? Не ну, давайте так, просто чтобы резюме сейчас выдавать, я думаю, и трое суток не хватит, не выходите отсюда. Вот, потому что, что такое развитие и как мы вписаны в этот, в этот кон развития. Ну, то вписаны то а надо делать дело. Дело надо делать. Ну, вот что. Делать -то Все, тоже вот надо и на понимать, месте. что делать. не на месте. А, Хорошо, нужно? давайте я обе позиции немножко примерю и задам такой вопрос аудитории и, э, скажем, президиум, назовем его так. Какие, по вашему мнению, обстоятельства, как происходящие внутри человека, так и, соответственно, вовне его, выступят вот этим спусковым крючком, чтобы за вот эти, три год-полтора произвести вот эти самые перемены, которые выкристаллизуются в то, что 5-7-10% населения осознают то, в чем они, так сказать, находятся и начнут свое пробуждение осознания и движения из вот этого. Какие конкретно их могут сподвигнуть события внутри себя и во вне, по вашему мнению? Ну, Максим, в любом случае нужно еще расшировать понятие осознания, потому что у людей э, прочитали закон, прочитали Конституцию или там подакты. И они уже осознаны. Это как точно так же написать человек Петров Иванов. И этот человек уже стал, или вот, Иванов Петров Сидоров стал человеком. Ну разве это так? И рептилоиды и ну, там надо написать так. человек. Поэтому Здрасте. слово осознание. По ну, я думаю, что здесь осознание у нас уже давно пришло. И вот смотрите, <свят> вот те люди, которые сидят здесь, они уже действуют. А те люди, которые в зале сидят, они не все действуют еще. Они еще не приступили к действиям. Так вот я и призываю вас сейчас приступить к действиям. Смотрите, нам дали доказательную базу о том, что Российской Федерации не существует. Нам дали доказательную базу, что Советский Союз не разрушен. Нам дали доказательную базу о том, что Советский Союз сейчас уже существует как государство. Так вот сейчас нужно укреплять ее укреплять, становиться на должности и э, делать, э, делать уже, уже осознанные действия, вот, и, э, и это ну, будет давайте уже... все станем на должности, да, и, и, а, и, и... А вы думаете, что у нас, вот сейчас, смотрите, вот это... Ну, все, достаточно. Что, что, все, что сегодня выходило, это э, по Краснодарскому краю. Это что, много, что ли? Это что, много, что ли? Значит, э, а вы представляете, какой аппарат сейчас, сейчас в управлении э, Кондратьева, знаете? Догадываемся. Ну, догадывайтесь. Так вот теперь, смотрите сюда. А все остальные сидят там. А нам надо сейчас, чтобы все были здесь. Все были здесь. Люди, которые осознали, осознали что они собственники. И взяться за управление своего. Не чужого, а своего. А помните, люди, вы же должны за свое бороться. Вот и все. Вот что, что нужно. Да Хватит будут бояться. они бороться. Хватит бояться. Бояться уже поздно. Поздно. Нас уже уничтожили. И осталось нас 52 миллиона. Я вам э, расскажу секрет. Очень большой. Русских людей осталось 52 миллиона. До чего мы еще доосознаемся и додумаемся до чего. Если будем только думать. Надо действовать сейчас. У нас есть оружие и надо действовать. Да. Так что думайте да. сами. Закон, оружие закон у нас, у нас законы, у нас э, э, все э, документы имеются. Почему же мы сейчас будем еще раздумывать? Нам раздумывать уже поздно. Нам сейчас надо делать, тем более нас поджимают вот эти все обстоятельства, которые сейчас происходят в мире. Вот. Вы же видите, что сейчас все оживает с другой стороны. Или мы, или нас. Вот и все. Так что мы должны по поводу права выступать. Правомерно выступать. Не, не с оружием в руках, не с оружием в руках, а э, с бумагами и с документами. Реализовывать его на практике. Вот как э, материализовывается вообще что-нибудь? Как можно сейчас, допустим, но ну не сейчас прямо здесь, а вообще материализовать что-либо из ничего? Вы знаете, как причину материализации да, мы-то знаем. Знаете? Первая да. материализация мысли в чем происходит? Не только мысли. Да, ну, мысли. я говорю в мысли. То есть сначала нужно создать образ в своей голове. Как его материализовать в реальности? Ну, я когда говорил, что и трех суток не хватит. Там хватит эти элементы. хватит, я вам расскажу сейчас это в пять минут. Материализация да, чего-либо технология. Обычная технология. Материализация чего происходит в несколько этапов. Первое. Мысль. Как ее материализовывать? Произносим вслух. Это уже мысли материализуются в виде звуковых волн. Второе. Написали на бумаге. Эта мысль материализуется уже на физическом носителе. И третье. Четвертое. Производим действие по притворению этой мысли в жизнь. И она начинает обретать реальные физические формы. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Мы сказали слово, мы написали бумагу, мы от, отправили всем. Любой человек, который знакомится с нашими документами, пусть, пусть тот самый ярый противник наш, когда он читает их, даже просто пролистывает, не вдумываясь, человеческое сознание устроено таким образом, что вся информация, которая есть на любом документе, она откладывается в сознании, в подсознании и в других. То есть вся до последней запятой, вся мысль, и человек даже просто просматривая эти документы, тратит определенную энергию направленную на реализацию того, что написано. Точно так же Библия, Рисов, все другие э, религии, он тратит эту энергию. То есть включается эгрегорельно-матричное управление. Любые люди, чем больше мы будем множить эту информацию в пространстве, тем быстрее она появится на столе вот здесь или в любом другом объекте физическом. Вот и это все. элементы просвещения. Это, это и есть технология. Вы спрашиваете, как у нас появятся силы? Да вот так они и появятся. То, что скоро вот эти залы будут сидеть из одних сотрудников полиции. Сидеть и слушать нас. И так будет. Залы из одних судей будут. Они будут сидеть и будут принимать решения так, как надо. Народу, а не кому-то, а не какому-то чему-то карману. Ну, для народа уже каждом, у каждого человека есть жизнь. У каждого. И вот в этой жизни вписаны все алгоритмы обученческого процесса наилучшим образом, конкретно для этого человека, на, вот, наилучшим образом. Он просто не видит, не понимает, не осознает, не осознает свою жизнь. Поэтому делает кучу, кучу, кучу разных ошибок. Но эти ошибки вписаны в его, вот этот Может, обученческий, да, обученческий процесс. Поэтому за народ, это прекрасно, заботиться об этом, есть силы, которые заботятся и нам, нам надо много шага вовремя. Вот вовремя, не отставать от времени. А время диктует сейчас некоторые алгоритмы вот того же самого поведения, внутреннего водительства для каждого человека. И вот это внутреннее водительство должно вывести на то понимание, как мысль сформировать, а потом по этому проекту действовать. Потому что если сейчас мы начнем действовать, потому я поясню как, образный как? пример, это будет понятно всем. в вот Материализации всего. Тогда а... Горка с песком. Как ее можно перенести в другое место? Кого? Горка с песком. Как ее можно перенести в другое место? Можно взять лопату и начать переносить ее туда. Можно руками переносить. Можно взять тачку. Так. и перенести это будет быстрее так. можно пригласить кого-то еще и перенести так. ее а можно дать команду и группа рабочих перенести эту кучу а есть вариант когда надо изменением электромагнитного поля она переносится сама, как мегалиты переносились что я нет не против <свят> мы то не против <свят> <же>. <свят> так это было вот вот но теперь я говорю, вот теперь я говорю теперь что, что, должно быть просвещение потому что просвещение правовой грамотности это первый уровень просвещения первый так, а но с ты него ты надо не начинать не я а вам говорю сейчас? о том как это материализовать а я одно я объявление а было видите, сделано в интернете один только ролик появился все кто смог приехать, граждане приехали и получили свои... Э, Мы складыши. образовываемся. Я тоже из народа. Я ж народ. Смотря интернет, смотря ролики, я народ. Не надо за меня беспокоиться. Мы все народ и все смотрим ролики и самообразовываемся. И также действуем, двигаемся. Если мы еще будем рассуждать, когда нам еще действовать, то ничего не будет. А мы уже действуем. Я могу еще добавить, добавить. добавить. В 2011 году очень многие люди, которые пошли на фронт. Ну, практически не знали ни военного дела, ни строить. Они пошли, стали действовать. И в процессе боевых действий они образовываются. Как стрелять, как уклоняться, как в разведку ходить. Все это в процессе движения. Как говорится, путь осилит идущий. Ребята, да, правильно, правильно. С одной стороны. Ну, что мы получили в итоге? 9 мая празднуем, да? Ну, что мы празднуем? Мы... мы празднуем победу над фашизмом и терроризмом. Ну, теперь посмотрите на это ясными глазами, что нет терроризма, нет фашизма, да них вот опять опять просв... то есть правовая грамотность это первый уровень вообще просвещения. А второй надо понимать, что сколько угодно убивая физические тела, Желая избавиться от терроризма, ничего не получится. Это вот вообще на другом уровне находится. Если бы в 1941 году думали, как там, что это самое, то да мы бы 9 мая нет. не праздновали. Да они если бы думали, думали, и самой войны бы не случилось. Терроризм сам по себе, он внушается через средства массовой информации. И терроризм проводится самими теми структурами, которые сейчас управляют миром. И для чего же их они управляют этим? Для того, чтобы э, это самое, напугать людей всех терроризмом. А, а, и второе действие второе, этого всего. Значит, э, для того, чтобы... Ну так пугаются. Не только пугают, не, пугаются. не только пугает А У -у -у. еще народ, чтобы э, сам пришел и попросил, ради Бога, давайте... Так, вот это просвещение воиста. второго уровня, потому что это эгрегор, который влияет на... Это не эгрегор, это игра с нами, то есть в театр. Игра с нами в театр. То есть они создали театр и играют сейчас на кого Не играйте в эти игры. Так Создайте -э свою игру. Вот мы и, и говорим, мы а вы игру. Так вот как раз вы что мы сейчас. Вы в Мы уже участвуем, вы уже в Давайте а будем молчать! Давайте помолчим. Зачем мы будем подыгрывать их? Мы им подыгрывать не будем. Так надо знать, как не парировать, да, знать, как народу, свою игру. Уважаемые товарищи, я хочу сказать такую вещь от себя и думаю, что чье-то мнение общем тут мое и окажется. Вот. и многие, я думаю, с нами согласятся. Вот на своем личном примере, на, на примере своих там друзей, ближайшего окружения я хочу сказать вам о действенном средстве, которое побеждает терроризм. Как только человек для начала перестает быть террористом в отношении себя. Он перестает самозомбироваться, он перестает пить, курить, принимать наркотики. И тогда то, что не происходит внутри него, перестает происходить снаружи. Вот это, я думаю, ну, многим такая позиция. И это первое, с чего надо начинать. За этим стоит еще. Тут, кстати, сотрудники полиции к нам приехали для ознакомления. Давайте похлопаем. Нашу доблестную. А, вот милицию. а выписку не по не МВД Краснодарского в... края уже вручили? Нет, еще. Из Егревы. Написала... Паспорт... нормально.